Здравствуйте, товарищи! Именно товарищи, не коллеги. Это замечательное обращение имеет не только политический окрас. Товарищ – человек, делающий с кем-то общее дело, связанный с ним общим занятием, интересами, помогающий ему. Поэтому еще раз – здравствуйте, товарищи! В последнее время на просторах всемирной паутины появилось много информации по выдерживанию виски в бочках. Я не совсем согласен, поэтому хочу подискутировать на эту тему. Хочу поделиться своим опытом использования бочек для изготовления виски, а также тем, какой солодовый рецепт использую. Это не экспертное мнение, это просто мой взгляд на этот процесс. Вы сами решите, что для вас является важным, а что не очень, с чем вы согласитесь, а с чем нет. Тому, кто начинает свой путь в делании виски, нужна помощь, нужен совет. Если бы мне в свое время могли дать совет, я бы не совершил стольких ошибок. Самый часто задаваемый вопрос, какой у меня рецепт изготовления виски. Или иначе, какие солоды и в каких пропорциях я использую. Вопрос простой и одновременно сложный. Нельзя считать задачу создания определенного микса солодов достаточным для получения хорошего продукта. Да, это важная составляющая в процессе изготовления но не менее важно, какую бочку вы используете, важно как вы подготовите бочку, где будете ее хранить, сколько бочек вы используете. Сегодня я с трудом извлек из машины бочонок 20 литров, который привез сюда. И я понял, что 20-литровый бочонок для меня велик. Вытащить его в стесненных условиях, условиях та еще задача. Поэтому, если для контроля за процессом созревания или слива продукта необходимо бочку передвигать, сразу оцените свои физические возможности. Если бочка будет стоять в месте, где вы все манипуляции можете осуществлять без ее перемещения, то смело берите больший объем. Данный бочонок хранил мой дистиллят 3 года. Не соглашусь с теми, кто утверждает, что более года выдерживать в малых объемах нельзя. Вы пробовали? За год набирается огромное количество тонинов, которые дают жесткий букет. И все говорят о каком-то плинтусе. Да, так оно и есть. А вот дальнейшее время делает продукт мягче и изысканнее. Я предпочитаю иметь несколько бочек. Почему? Потому что к концу созревания продукта я его перемещаю из одной бочки в другую. Четырех литровых бочек. Мне вполне достаточно, виски я не барыжу. Зачем я переобещаю продукт из одной бочки в другую? Скажем, в одной бочке у меня созревал кальвадос, в другой что-то похожее на торфяной виски, в следующий легкий виски с карамельно-цветочным букетом, в третий бурбон, перемещая из одной бочки в другую, я получаю дополнительный окрас продукта. Процесс называется дозревание. Более того, в целях обогащения вкуса, перед заполнением бочки новым дистиллятом, я туда заливаю литра 2 или 4 хереса. Закрепляю бочку в автомобиле и с любовью катаю ее два или три месяца. считая, что эти манипуляции не менее важны, чем составление микса солодов для дистиллята. А пока я открою бочку и буду сливать содержимое в стекло. Сейчас я подошел к той части в которой хочу рассказать о том какие солоды использую в рецептуре. К сожалению хороший солод для виски купить очень сложно и дорого. Отечественный производитель не делает хороший продукт для изготовления этого продукта. Да это и понятно, не было в нашей культуре традиции употребления виски. У нас больше дистиллятами, а потом и водочкой заправлялись. Охма! 21 градус. Вот, Теперь я сделаю расчет и скажу вам, что получилось. Бочковая крепость 58 градусов. Получилось 17,8 литра. Замечательный, согласитесь. Итог. Я использую самый доступный и не очень дорогой Белькийский солод Шато Виски от Кастинг Малтинг и Шато Виски Лайт. Иногда разбавляю отечественным. Если вы хотите повторить успех шотландцев или ирландцев, если у вас есть возможности, используйте солод из первого источника. Точно не прогадайте. Но это дорого. Вкусовые предпочтения следующие. Люблю дымные виски. Поэтому к базе из Шато Виски добавляю копченый солод. Второй вариант. К базе Шато Виски Лайт добавляю карамельный солод. Это виски любят все. Хранение бочки – это отдельная тема. Это может быть подземный гараж, но без автомобиля, чтобы не было запахов, подвал, погреб. У меня температура в помещении никогда не опускается ниже плюс 4-5 градусов зимой и не поднимается выше 20 градусов летом. И что еще очень важно, влажность, она должна быть высокая в районе 50-70%. Три года назад я залил в этот бочонок, 20 литров, дистиллята 63 градусов. И можно сказать, что ангелам досталось очень немного. Хранить бочки с виски в квартире, к сожалению, не самая хорошая идея. Нужно искать другие возможности. Подпол деревенского дома тоже хорошее место, но не доверяйте хранению друзьям. Выпьют, а скажут, что ангелы съели. Хочу порассуждать по поводу дуба, из которого сделаны мои бочки. Опытные винокуры видят, что бочки у меня сделаны из нашего колотого кавказского дуба отечественными бондарями. Да им Бог поскорее вывести культуру производства бочек на достойный уровень. Импортные бочки красивее. Кто-то скажет, бочка это не предмет для любования, а для меня предмет. Я положил много сил, чтобы в этом сооружении хранился продукт моих трудов. И мне приятно наслаждаться этим предметом, представляя, как там зреет. Этот божественный напиток. Кстати, с этой бочкой случился такой казус. Когда я ее вымачивал, потом пропаривал, какое-то чувство подсказало мне, что нужно ее вскрыть, что я и сделал. Какой-то недоделок. Лишь слегка прошелся горелкой с одной стороны, внутренности бочки. А для приготовления виски необходим сильный обжиг. А что было бы, если бы я залил туда дистиллят и подождал его два или три года? Этот недоделок отнял бы у меня пару лет жизни, Пришлось обжигать бочку самому, но не все могут вскрыть и обжечь бочку сами. Если у вас есть возможности, то, конечно, лучше использовать французский, американский дуб, но это дорого. А если вы считаете, что вам нужен продукт, который уже кто-то сделал, а вы хотите это повторить, ну что же, это хорошее занятие. А может быть стоит поддержать отечественного производителя, пусть даже еще далеко не опытного и не имеющего традиций, уверен кто-нибудь прославит российский дуб и будут наши бондари законодателями моды. Тому примеров много. Например, наш уралец Кузнецов Игорь Викторович. Может быть, вы слышали, его печь это произведение технического искусства. Его приглашали многие страны поделиться своим опытом. Печь. Казалось бы, что здесь можно придумать нового? А я знаю низких человек, которые поставили эту печь. Говорят, это песня. Есть такое правило. Бочка с каждой новой заливкой увеличивает свою ценность, нарабатывает букет. Ну и никто не мешает вам класть внутрь бочки бруски от американского или французского дуба. Да хоть херестные бруски. В конце скажу, если вы не оглядываетесь на достигнутые другими, делайте, как считаете нужным. Ищите свой путь, и успех будет за вами. Кто, если не вы? Точно не те, кто полностью отрицает возможность изготовления виски из российских производных. Глядишь, и крестьяне заинтересуются выращиванием ячменя для виски. Но вот как-то так. Вы можете высказать свое видение этой темы в комментариях. Думаю, не только мне это будет интересно, только просьба не хамить. Мы же товарищи.